Тоже понятно, у нее ограничивает себя в еде, хотя прекрасно понимает, что это плохо. Любит людей любой комплектации, комплекции. Наверное. Как можно купить тренажер или шум, чтобы можно было убрать эту навязчивую идею? Берете кожуру граната.